Чем бы ты ни был Стань, пожалуйста, учиком света В мире слишком много проблем Лжи и фальшивых людей А ты будь настоящим Даже если мир к тебе несправедлив Стань учиком света Свети сквозь темноту И, быть может, для кого-то ты станешь моей